Михаил. Мастер Григорий. Вот са, вот са. А это братья твоего Саши и тетка Наталья. <клышленный> <клышленный> <клышленный> Цыганок под Но я как? Все делить не поделят. Эх, дети, дети. Все наше племя. Во сколько. Быть бы якову собакою. Был бы яков с утра до. Ночи, Ой, скучно мне, ой, Ваше сердце надрывать. с Максимом Саватевичем Утешь! Да что ты, Свет, что ты, сударь Григорий Иванович? Ты где ж мне плясать-то? Так людей смеши! Мама, спляши! Слиши моя... ты, мама! мама спляши, бабань, Сплеши, бабань! А у... у... Пляши, бабань! <реклама> <реклама> а ну, смейтесь себе! На здоровье! Ну-ка! Яша! это техника музыка, так? или сын, лаптях пришел в Нижний, а вот дошел до своего места, торшиной цеховым был, начальник людям и в доме добытчик. А вы что? Эх вы! Ванька, работник ты золотые руки дуйте горой. Выделит меня отец, иди в мою красивенькую. Никак, Яков Васильевич. Василий Васильевич, сказывали, откройте еще красильный с ними останусь. Ограбит меня, отец. Вайки все. Молчать. А, Вайка с тобой останется. А нас когда да. выделить? Ана, нас выделишь. Давай наши деньги. Скатерки покупай. Вайки приданы хочешь отдай. Да. Она же! А наши? А молчать! Никому не дам! Я добыльчик! И все мое! А я что не сын? Кому?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 Мать, гляди за ними, а то они варварцы Алексея изведут чего доброго. Полный, отец, стеми-ка коробаху я зашью. Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец, надо, надо. Ну, знаю я тебя, ты их больше любишь, а, они типа и зудят. А я к бармазон, пропьют они добро мое, промотают. ее посадил на печь? Мать? Я сам. Леш? Нет, сам я испугался. Весь И... И... И... И... И... вот царь. Са... К Когда ведь дедя раздрались, видал? И дедушка шибко осерчал. Дедушку любишь? Не знаю. А я, окроме бабани, всех кошириных не люблю. Пускай их демон любит. А меня? Ой, ты не Каширин. Ты пешков. Другая кровь, другое племя. Валька! Ладно, иди валяй, работать надо. Работать, Мишка, надо. Отец придет, он тебе покажет. Сволок он, Саня, шито лоды. Лодери. руки то золотые. Дай покрасить. Я тебе покрашу. Котел спущу. Но. Но. Но. Но. Но. Но. Но. Но. Но. Яков устроил. он меня сам меня дядя Михаил! В субботу выпарю. А дядя Михаилу будешь пороть? Надо бы. Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну. Попробуй, тронь. Чего хнычешь? Говори, Лешку, скатерть покрасить. Белое легче всего красть, я знаю, а? Матерь, покрасьте, держка, так выпарит за это, что вся шкура слезет. Не выпарит? Моя мать самая сильная, он побоится ее. Иди сюда, вот здесь Зови Надо от греха подальше. Ну и попадет тебе. Да. Ах, ты пешня! Слуги, ваны твои уши, чтоб тебя приподняло, то шлепнуло. Уж ты, Ванюшка, не сказывай дедушке. А мне что? Глядите, он со шуткой не бы. Вот как понимаешь. О. <свист> И а. вот. Как. А я <свист> а из сказки домовик? Ага. Бабань, расскажи про домового. Домовик родовик, родовик дому сторож. старину-то люди как из дому ехать на другое место, так и домовика с собой брали. А как это брали? А вот как? Закинут старый лапоч под печек, да и говорят, домовик, родовик, вот тебе сани, приезжай с нами на новое место, на иной счастье. Вот так сани. А как это он в таких санях поместится? Так уж говорится. Баба, еще, расскажи еще. Расскажи, баба, расскажи. Расскажи, расскажите. Расскажи. А вот еще что. Сидит на подпечке старичок домовой. Занозил себе лапу лупшочек. Лупшочек. Качается, хныкает. Ой, мышеньки больно, ой, мыша-то не стерплю. <с <с <с <с He goes что не отняла его. Испугалась. Я такая здоровенная. Я старуха, и то не боюсь. Стыдись. Вот станьте, мамаша, на мне. Не любишь ты его. Я жаль тебе, сироты. Я сама на всю жизнь сирота. И если бы не Алексей, все равно ушла бы я. Уехала бы. Я там лучше буду, а я при Алексея останусь, буду ему, и бабка, и мать. Стой! Сударь, ты не серди. Вот видишь, я тебе гостинцы принес. Я тебя тогда, перед, перед тобой оборот, разгорячился очень. Укусил ты меня, царапал, ну и я тоже это, рассердился. однако, не беда, что ты лишнего перетерпел. Зачет пойдет. Меня, думаешь, не били, Алеша? А, били. И как били? Вот ты пароходом прибыл, пар тебе вез. А я в молодости сам, своей силой сопротив Волги Боржи тянул. Баржа по воде, а я по бережку, босс. По острому камню. А солнышко затылок-то. А ты согнувшись-то в три погибели. косточки скрипят. Идешь, да идешь, и пути не видать. Глаза-то потом залила, а душа плачется, а слезы-то катятся. Елки идет. Матушка, ты бога. Василий. Васильевич. Василий Васильевич, а где вы есть? Заказчик. Доля до улице метелица метет. Заметелится ему не миренка идет. Ты постой, постой, красавица моя. Дозволь наглядеться радость на тебя. Эх, как бы голос мне хороший. Ушел бы я отсюда, Попел бы лет десять, а там хоть бы что. А что это на руке у тебя? хе да до уже было, зажило много. От чего это? Как вошел, дед, в ярость, вижу, запорит он тебя. Так стал я эту руку подставлять. Ждал перелом, спрут, дедушка за другим отойдет, а тебе и утащит баба, не али Ну, пруд не переломился. Гибок, моченой. А все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Во! Так стало жалко мне тебя. Чую беда, а он хлещет, Хлещет, понимаешь? Ваня, я очень люблю тебя. Так я ж тебя тоже люблю. Зато и боль принял, за любовь. А листал стал за кого другого? Ну, наплевать. А тебя по Ника драть будут. За что? А у вот дедушка упрям, и ты упрям. Вот уж он и сыщет за что. Тебя, когда в другое течь будут, ты гляди, не сжимайся. Не сжимай тело-то, чуешь? В войне больнее ж тело сожмешь. А ты распусти его свободно, чтобы мягко было, и зеленый лежи, и не надувайся. вот. Кричи, ори благим матом. Это помни, это хорошо, я в этом деле у меня самого квартального. У меня брат из кожи хочется поищи, и улог, понимаешь. А говорит, постой, постой, красавица моя, Негодность глядя, глядется, радость от тебя. Вечелицей, мой миленький, идет. Ты постой, постой, красавица моя, Дозволь. Ваня, кому дядя Яков хочет крест ставить? Фи. Дядя твой жену насмерть забил, замучил. А теперь его совесть дергает. Крест ей по обещанию на могилу ставит. Как же он забил? А так, бьет, когда люди не видят. Она не сдюжила, умерла. А зачем он бил? Зачем? А он по сам не знает. Кошериный брат хорошего не любит. Тебе все надо знать. Ты гляди, а то пропадешь. Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца-то твоего утопить хотели. Она все скажет. Она неправда не любит. Мне дядь Григорий все сказывал. Ты его не боишься? Нет. Ты его не бойся. Он добрый. А ты постой, постой, красавица моя. Эх, как бы голос нехороший, ушел бы я отсюда. Песни ожог бы я народ. Ванька! Ванька! Ванька! А? Я входил. С заказом. Становись под комель. Держи. Ну, давай-давай, ну, давай, заноси, заноси слю... Вот Так-так. Счастлив... Вот вот. Ваня! Ну? ну Не стюжишь, Ваня, а? Тяжело будто. Стыдись, Ванька, мы оба шиши тебе. Открывай ворота, слепой черт. Чего, Олег, ничего. Пойдешь, Михайлов. Ваня! Пошел! Ваня! Нищенок! Пришивая дура. Чего, дядь Григорий? Дужу. Пошли. Григорий, почему у тебя темные очки? Кого, да милый, что глаза мои свет не переносит. Лишь Дышь. какой пар идущий. Глаза ест. А давно тебе пар глаза ест? Тридцать семь лет, милый. Тридцать семь лет на работы. Все мои силы он съел. Теперь вот отслепну скоро совсем. Омер и не щипает. Поэтому... Как ослепнешь, я с тобой пойду. Буду водить тебя. Ладно? Вот и ладно. И пойдем. А я буду в городе углашать. Вот это Василий Каширина. Цехового старшины внук. Дядя Григорий, почему дедушка такой сердитый? Потому что дела прямо все хуже идут. не понимаю, что к чему говорится, к чему делается. А надо тебе все понимать. Отец твой Максим Саватеевич Козырь был. Он все понимал. Зато дедушка и не любил его, не признавал. Житье твое сиротское трудное. Не поддавайся никому. Смотри всем прямо в глаза. Собака на тебя бросится. Ей тоже. Вот встанет. Стойка. И, придавило, и нас бы с Мишкой покалечило. Да мы вовремя крест сбросили. Вы его и задавили. Ну, ну, ну. Вы! Ну, но, но! А дядя Михаил в церковь погнал за отцом на лошади. Хорошо, что не сам-то я под комель встал, а то бы и меня. О, накаянный! Душа была Иванка, ранней весной дошли в ночь. Нашла я Иванку у ворот дома на лавке, подкинули, лежит в на обёрнут. А зачем его подкинули? Бедность, Алёша, такая бедность, что и говорить нельзя. Дедушка хотел Ванюшку в полицию нести, да я отговорила. Очень обрадовалась я его. Уж очень я люблю вас маленьких. -то. Ну и взяли. Я его вначале жуком звала. Совсем жук. Ползет и ужит на всю годницу. Да вот деть извели. Бабушка. А почему, дедья злые? Они просто глупые. Мишка-то сидит, да глуп. А я, кто так. так себе блажен, муж? Ну, пойдем, голуба душа, пойдем, пойдем. Михаил Васильевич, за едешь? Зариху ну? За реку говорю. Ну. Господи, Варваре-то улыбнулся в радостью какой. Сыновья-то как ссорятся, Михаил-то старшой. Ему бы баз... в городе надо остаться. Зарику ему ехать, то видно. Ты сам знаешь. всякому хочется, что получил. А отец, он Якова больше любит. А это хорошо, господи. Неравно это детей любить. Ты прям старик. Ты вразуми его, господи, как надо на детей то поделить. Зарику. Не поеду. Вспоминя Господи Григория, в глазах все хуже. Послепнил, умер обойдиот. Нехорошо. Он всю свою силу на дедушку истратил. А дедушка разве... Он... Ведь не спишь, разбойник, не спишь, голуба душа. О, так ты над бабушкой, старухой шутки шутить затеял. Старец, тем свет, съел калмара, Спи, спи голубая душа Ах. Ну что еще? Вот Алексей не дается деду. Все поперед слово наровит сказать. А как ему жить сироте? Ну, мать, посетил вас, Господь, гори! Let's go! Дядя Григорий. А, Алексей Максимович. Ну вот и все. Не видать ничего. Алексей Максимович! Алексей Максимович! Алексей Максимович! Григорий рассчитать надо! Это его недосмотр! Работал мужик! Отжил! 37 лет отработал тебе, отец! Нельзя! Он совсем ослеп! ладно! И то его ума вот детей теперь делить буду. И делить-то нечего, то все погорели. Леша тебе будет, отец. Михаил, значит, за реку, Яков здесь останется, а мы с тобой на новом мире. мы! Вот бы яко с утра до чего и скучного. Ой, грустно мне. А погорели. А ты думал, яшки все? Давайки, щенку ее. Вршь. Ой. А, в ршка. Дурак, Дувать это время. Домовик родовик, вот тебе сами, полещайка ка с нами, на новое место, на его счастье. Вот видишь фигуру. Это ас. Но ну, говори. Ас. Ас. Буки. Буки. Веди. Веди. Глаголь. Глаголь. Это что? Буки. Попал. А это? Веди. Ну, верно? А это? Земля. Попал. Откуда? Здесь не внук. А коширь. Не коширь, на пешко. Пешков. Пешков? Пешков. А, хорошее дело. Ну, зарезай сюда. Только сиди смирно. <с <с Верно пахнет? Да. Эдвард, хорошо. Если уж верно пахнет, то нехорошо. Ой, Эдвард, не всегда а так одна. Ты в бабки играешь? В корме? Да. Играю. Хочешь, я тебе на литок сделаю? Хочу. Хорошая битка будет? Да. Ну, да. И вот ты мне приноси на литок, я тебе битку сделаю, а ты за это ко мне больше не ходи, хорошо? Я пешков. Нет, каширя, нет Пешков. Нет Каширин, нет Пешков. Oh, Junior. Чишка там сидит, его зовут барабанчик хитрый. А вот этот таракашка, они всем хвостун вроде солдата. А вот это муха, чиновница. А это черный таракан, большой хозяин. А ты почему им всем человечество прозвища даешь? Живет. Целый день зудит, жужжит, всех ругает, ну прямо муха. Или же хозяин, ну совсем как таракан. Важный ты. Откуда ты их берешь, сам ловишь? Которых сам ловлю, а которых ребят приносит. Тут ко мне ребята приходят, жалеют они меня. Вот бабочков и мотыльков нету только у меня. Но ети в чистом поле бывает. А мне разве дать? Слушай, ты чисто поле видел? Видел. Хорошо там? Хорошо? Вот попасть бы мне в чисто поле, а то умру и никогда не увижу. Слушай, это Бог сделал чисто поле. Должно быть. А Бога-то где делает? В походе. Наверно. Слушай, а если тараканов все вскормить да вскормить, так он вырастет с лошади. Если хорошо кормить, вырастет. Мышь, мышь, то уж совсем можно раскормить до лошади, верно? А что ж можно? Вот дать бы мышь, раскормить бы ее с лошадь. поплечь в тележку и выехать бы в чисто поле. Я бы взял туда дверильницу и всех выпустил. Гуляй, домашняя! Чего музыка пришла? Помилик скорее меня. На, бери, бери, раскормись лошадь. Уходишь? Я опять к тебе приду. Не обманешь? Нет. Ты давай дружить со мной, ладно? Ладно. Ха. Да, а где ты мышь-то хранить будешь? Его давно пыль рассыпался, Кована доспеча села ржавчина, Добрая одежда поисклела вся, Зиму и лето гол стоит Иван. Сам от он не в силе с места двинуться, Ни руки поднять, ни слова сказать, Это вишь, ему наказание дано. Злого приказу не слушался, За чужую совесть, не прятался. Знаете, это удивительно. Это записать надо. Непременно. Это такое э, наше. Знаете, вот это самое. Запишите, что ж. грехов это нету. Я еще много знаю такого. Именно это. Это такое э, наше, народное. Нельзя жить чужой мной? Нет. А что? Так. А, ну садись, будем сидеть и молчать. Ладно? Ладно. Вот, смотри. Хорошая у тебя бабушка. Какая Это ему в наказание дано. Слово приказа не слушался, но чужую ссорить не прятался. Напомни, брат, очень. Писать ты умеешь? Только читать. Научись. А научишься записывай все, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годит. делаешь? Одну штуку, брат. Какую? давай учи, помолчи Вот я и уезжаю. Зачем? Разве не знаешь? Мать приезжает. Комната для твоей матери нужна. Кто это сказал? Дедушка. Врет он. Для матери есть другая комната. Врет ну, ну, ну, он. Но не ну, ну, ну, теперь. И я все равно и теперь без этого уехал бы. Да. Ты помнишь, я сказал тебе, что ты не приходил ко мне, а? Помню. Ты что, обиделся на меня, да? Да. Но я, ворот, не хотел тебя обидеть. Я знал, что если ты... Подружись со мной, так твои будут ругать тебя, да и меня тоже. Понял? Это я давно понял. А, ну вот тот вот и есть, вот это протонол самое. А чего тебя не любит никто? Чужой, понимаешь ли. Вот это самое, не такой. А ты не сердись. Ты помнишь, что бабушка говорила, за чужую совесть не прятаться. Такую вещь надо уметь взять, это очень трудно, уметь взять, как и жизнь. Понял? Растосковался, дорогие. Пропали деньги. Помогутился, мальчик. По полочке Господь знает, что делать. Знает он. В вот относил. И радости нет, ни покоя. Помянито мое слово, еще нищими подохнем. Нистьими. Эка, вида. Нищими, ну и нищими. Ты знай, сиди себе дома. А помер, а то я пойду. Мне подадут, не бойся ты будем. Ты брось как все. Эх, дура. Блаженная ты дура. Последний ты мне человек. Ничего-то тебе, дури не жалко. Ничего-то ты не понимаешь. А ты вот вспомнила. А они с тобой не работали. Они грешили ради детей. А дети-то, Мишка с Яшкой, мотают, пропивают мое добро. А что ты потыковый, Татьяна? 팥팥을 찍었어! Вот бери подушки-то, надумал тоже, подушками швырял. Больно тебе? Ничего, завтра буду баню топить, вымоюсь, пройдет. Лицо-то не избит у меня, нет? Бабань, ты чего так терпишь? Разве он сильнее тебя? Не сильнее, а старше. Кроме того, муж. Не наказано терпеть. Буду терпеть. Да что ты говоришь-то, Отсохнет твой язык. Вот услышит где твои слова. Ну и пускай. Вот приедет мать, я ему тогда покажу. Ш -ш -ш. Ты вот что, голуба душа. Ты не сказывай матери что он бил меня. Не скажешь? Нет. Ну и ладно. Стал быть, все. Шито, крыто. Ой, ох, подбери к Бать, А мать! постояльца-то против царя! бунтовщик. Господи, господи. хвост, позор! Позор, то хвост, позор! Позор, я хвост, позор! Позор, Убьем! Что это, вашему? Опомнитесь! Мы убили! И дочь тоже! Снем против меня! Нет, нет, нет, нет. Как вам не стыдно? Ну что вы предваряете? Ну наклею я вам эти куски на каленкор. Еще лучше будет, прочней. Сегодня же наклей. Я тебе сейчас коленкор принесу. Великому очень саморовару. А его надо сечь. Алексей. Ты зачем уже из скрамста? А я нарочно, пускай бабушку не бьет? Да-да, пусть не бьет тебя. А то я ему еще борда обстригу. Какой ты большущий. Как одеваю тебя. Остричь нужно. Да и учиться пора. Моя мать самая лучшая. Она никуда не уедет. Со мной будет. Я учиться буду. Во как. А моя вчера ночь опять пришла пьяная. Сегодня утром говорю ей, что ты такая страшная пьяница. Она говорит, потерпи немножко. Я уж скоро помру. А ты чего делать тогда будешь? Я учиться хочу. Схороню мать, пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтобы взяли меня учиться. Я тебе учить буду. И я. А мне охотно голубей завести. Как завьётся белый турбой в синее небо, Ты пойдёт кругами ходить. Хорошо ли? Да, ему Хорошо. хорошо. Словно сокол. А у меня нет ни отца, ни мамки. Завез меня дядька сюда, да утонулся. А ты из какого города? Да он забыл, как город называется. Забыл. А в какой стране-то? На Каме. На Каме? Город на Каме. Где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Вот такое! Город. <смех> город ногами, где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Там в гости, <смех> отец Киновый приехал. Быть бы Якову собакою, он был бы Якова суп. Это Это еще тебе бабушка? Ой, скучно Ой. мне Вот и отец тебе А я тебе краски подарю Чего ты злишься? Если бы ты знал, какое это горе для меня. Мама, мам, я больше не буду так делать. Только не плачь. Не нужно озорничать, не нужно. Вот я выйду замуж. И мы поедем в Москву. Потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Станешь учиться в гимназии. Потом станешь студентом. Доктором, может быть. Ученый, может быть, чем хочет. Чем только хочет. его, чтоб слушался меня. Слушайся, дедушка. А? Кто так? Пошли, мать, пойдем чать. Видно, судьба тебе со мной жить. Вот так и станешь ты об меня чиркать, как спичка в кирпич. Дом-то я ведь продал. Дети все, съезжать надо. ничего от меня не спрашивай. Во. Домовик, родовик, вот тебе сами поезжай-ка с нами на новое место, на иной счастье поезжай. Я тебе повезу, юридица! Я тебе повезу! не собрали, а? Плохо сегодня собирают. А нам с бабание на двоих пятак на один надо. Два фунта хлеба надо? Надо. Четыре копейки. Сахар на копейку надо? Надо. Вот и пятак. Хватит продавать. Алексей, завтра в ряды приходи, ладно? Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. пять. А? У тебя чай-то меньше моего, мой крупней, наваристей. Значит, я должен положить меньше. Как тебе не стыдно, дедушка? И твое дело! Убиваете меня, такой уж ее объедаете! Ты полна. Ну что такое? Стар старичок, вот и дурит, и пускай дурит, кому как бы горя. Спасибо. Голова душа. Спасибо. Алексей, ты не медаль, а шею у меня не место тебе, где ка ты в люди, нечего Я чего? Я уйду, бабаня, уйду! Дорогие Ты какой большой стал, я. Что, тетя? А? Читаешь? Да. А, ну читай, читай. И думай. Ну, а как твои-то? Дедушка? Дедушка дядя Григорий, что убирает. А, ну а, бабушка, помнишь, бабушкин добывающий? Слава приказу не слушался за чужую совесть за что вы? Когда-нибудь узнаешь. Ну, прощай, брат. Видимся мы еще с тобой, брат. Прощай. Брат. Давай, давай.